вечер. Пробую записать обещанный эфир, практику, трансмедитацию, которая поможет реализовать ваши мечты и ваши желания. Практика так и называется «Ради чего?». Найти ответ на этот вопрос вам поможет эта транс-медитация. Поэтому расслабьтесь, сядьте или пролягте. Ноги прямо, руки открыть ладонями кверху. Дыхание ровное, спокойное, вдох, выдох. Вдох-выдох. Позвольте мыслям просто приходить и уходить. Не анализируйте, не контролируйте. Просто осознавайте, что они приходят и уходят. Во время транса возможны дополнительные звуки, возможны включение воды. Вот перед вашим экраном, возможно, включится фонтан. И постарайтесь воспринять это как знак. любые другие звуки которые возможны во время транса это будет лишь подтверждение что вы двигаетесь вместе со своими мыслями в правильном направлении а теперь позвольте себе осмыслить то что будет происходить фонтаны Включились. Значит, это хороший знак. Позвольте разрешить происходящему быть. И теперь подумайте о важном, что сейчас для вас наиболее. Остро значимое. Подумайте о жизненном вызове, подумайте о том, что вам, возможно, нужно преодолеть ближайшее время, чтобы получить то, чего вы хотите. Представьте, в вашей машине времени переместиться в ваше будущее. Представьте, что уже прошел год, год, как вы решили этот вопрос, и успешно живете дальше. Увидьте, что вокруг вас происходит, как выглядит ваша жизнь, когда нет той проблемы, которая была год назад. Она уже решена. Какие новые знания и умения вы приобрели? Что сейчас важно для вас? Для той, которая год назад еще имела эту проблему. Позвольте вашему будущему устаканиться, установиться, и побудьте в этом состоянии через год. Что сейчас важно для вас, живущего в этот момент, уже через год? Уже очень скоро у вас будет возможность поговорить с собой. И вот вы задаете свой вопрос. Что вы отвечаете себе из будущего? Что сейчас важно для вас? Как удалось прийти сюда? И подумайте, остановитесь в этом мгновении, и послушайте, что говорит этот человек, через год находящийся в этом своем состоянии, уже свершившегося. И теперь посмотрите глазами, того человека, который достиг ближайшего будущего, на того, который еще находится в сомнениях. Какой совет вы бы дали себе, тому, той, которая находится еще там? Да, это диалог с собой. И прежде, чем попрощаться с собой из будущего, этот человек из будущего, вы сами, это ваше бессознательное, как вы понимаете, готовы подарить вам подарок. Увидьте, пожалуйста, какой это подарок. Что первое приходит в голову, какой образ, какой символ? И отметьте, запомните. И этот символ будет напоминать вам, что вы будете делать, когда понадобится идти. Какие решения нужно принять. Что необходимо делать, какие шаги, какие привычки нужно вырабатывать, чтобы избавиться от старых. И пообещайте себе, сами себе, из недалекого будущего, что вы сделаете все от вас зависящее, чтобы достичь желаемого результата. Поклонитесь и попрощайтесь еще одно воплощение с помощью вашей машины времени, с помощью вашего бессознательного. И теперь ваша машина времени через пять лет вперед привела вас в ваше будущее. И теперь осмотритесь и посмотрите, кем вы являетесь, кто вы, где вы находитесь, в чем вы одеты. Кто вокруг вас находится, А буты в чем, какая у вас прическа, какие запахи, какие звуки вы там слышите, где вы конкретно через пять лет, какие вас люди окружают, какой ваш дом, ваше жилище, как вы отдыхаете, возможно, вы путешествуете, возможно, вы, наконец-то, занимаетесь своим хобби. Все невозможное возможно, и это бессознательное, которым вы сейчас сотрудничаете и позволяете себе создать свою реальность. Вы можете увидеть себя в зеркало, в полный рост. Можете. А теперь увидьте, что вы можете сказать о себе. Как вы выглядите, как вы одеты, как вы заботились о себе, что одевали, куда ходили, с кем общались. Как занимались своим здоровьем, своим телом. Какие советы, подсказки вы бы дали себе из этого пятилетнего будущего. Именно сейчас важно осмотреться. Именно сейчас важно зафиксировать себя. Через пять лет, где вы, что вы, с кем вы. И находясь в этом состоянии, чтобы вы пожелали тому человеку, той женщине, которая находится еще в предстарте. Какие нужны действия, какие нужны решения принять, какие нужно привычки вырабатывать, какие нужны мысли иметь в головой, голове, какие установки, какая позиция, где ваше «я», и прямо сейчас, не спеша, медленно, задумайтесь о том, чтобы вы могли посоветовать себе той, которая еще... Представьте, какой подарок вы могли бы дать, подарить той себе какой это символ не спеша побудьте еще в этом красивом состоянии вашей реальности поблагодарите себя ваше бессознательное ваше высшее мудрое я поклонитесь Обнимите себя, делайте вдох и выдох, и медленно возвращайтесь в настоящее. Запомните, какие были символы и подарки, и в конце практики напишите их в комментариях, я проведу диагностику. Вдох, выдох. Медленный вдох, выдох. Возвращайтесь здесь и сейчас. Открывайте глаза. И скажите себе, благодарю тебя, положив руки на грудь. Левой рукой положите ее на грудь. А правой погладьте себя по волосам. И просто погладьте себя двумя руками, наслаждаясь моментом здесь и сейчас. Напишите символы, которые у вас будут, и я дам по ним диагностику. Все невозможное возможно. Транс-медитация закончена, вы успешно провели себя, в свое будущее через год и через пять лет.